Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 500 мм. С мощностью мотора 15 лошадиных сил. Мотор здесь представлен с электрозапуском и аккумулятором. Также по желанию одноклубника был изготовлен ПНД ящик в багажный отсек для вещей. Вещи остаются сухими, чистыми. Не надо ничего придумывать из фанеры колотить, лепить. На руле мотобуксировщика здесь представлены ручки с подогревом, глушение двигателя, заводка двигателя, фара и ручки. Прицепное снегоходного типа фаркоп Тайга. Подвеска здесь представлена катковая мягкая независимая. Также с возможностью менять ее как на подпружиненные цельно колеса, подпружиненные склизы. В наших мотобуксировщиках угол атаки регулируется при помощи ведущего вала. Впереди букса находится отсекатель от снега, чтобы не поднималась снежная пыль в лицо. Фара в базе у нас на 36 ватт. По желанию можно поставить до 60 ватт, в зависимости какая катушка стоит. На зонкшенах присутствует катушка 9 ампер, это 108 ватт. Также по желанию клиента была установлена тяговая звезда на 32 зуба. Цепочка импортная, усиленная, никакая там не ижевская. Только шаг ижевский 15 875, а так мировой стандарт 520. Букс у нас уезжает в город Северодвинс, подсказывает наш одноклубник Андрей. Будет ездить по морю. А мы будем ждать фото и видео от него в следующем сезоне. Всем спасибо за просмотр. Пока!